Всем привет! Сегодня мы будем продолжать играть в The 2 японская локализация. И первое, что хотелось бы сегодня отметить, скоро Новый год. Прошло Рождество католическое 25 декабря. Если я правильно помню, сегодня уже 27 конец дня. Завтра уже 28 а значит у нас остается 28 29-е, 30-е, 31 Ну, примерно 4 дня до нового года. Либо же 3, кому считать как удобнее. В любом случае мне удобнее считать в большую сторону в данном случае. Почему? Потому что больше дел смогу успеть сделать. Плюс 31 числа. Много дел нужно будет делать, поэтому это число мне обязательно нужно будет считать в этом году. Ну и первое, что хотелось бы, наверное, отметить уже относящееся к игре. Это как скачать? Во-первых, ну, много спрашивали, как скачать, у меня в комментариях. Все-таки спрашивать это одно, а вот рассказать и показать это совершенно другое. Поэтому давайте переходим в приложение KuApp. KuApp это приложение, что-то типа Play Market. и Такого только тут можно скачивать японские, там корейские, китайские, в общем все локализации игр и Первое, что мы здесь делаем, это пишем просто название Seven Deadly Sins, либо просто Seven Deadly, можете просто Grand Cross Japanese написать, и в принципе вам высветится уже японская локализация. Если вы хотите поиграть на корейской, можете играть на корейской, это в принципе тоже как вариант, там немножечко раньше приходит даже обновление, чем на японской локализации. Ну что-то типа теста такого, наверное. В любом случае, вот так вот. Вы здесь вот скачиваете, вот здесь вот вы выбираете японскую локализацию, допустим, и вам здесь усвечивается только японская локализация. Либо же все игры, и здесь у вас усвечивается все. В любом случае, к этому возвращаться мы не будем больше. Смотрите внимательно мои видеоролики, либо пересматривайте, ищите в интернете там всякие ответы. В любом случае, надейтесь, что вам кто-то ответит в таком случае в комментарии, если вы не увидели сейчас эту вставку. Возвращаемся в игру, возвращаемся в игру, и хочется теперь отметить, что у меня изменилось-то в игре. В игре у меня изменилось достаточно много всякого. Во-первых, как мы видим сейчас на японской локализации уже в полную идет новогодний ивент. Давайте сейчас заберем новогодний подарочек. Что у нас здесь? У нас здесь подвесочка. Подвесочка, неплохо. Неплохо. Также хочется отметить, что изменения на моем аккаунте следующие произошли. У меня появились персонажи, ну, Хоук у меня уже был в прошлой части, у меня появился Гаутер. Появился Гаутер, потом я сделал Мелиудеса Оэр качество, ну, возможно, я в прошлом видеоролике уже об этом рассказывал, я не помню. Потом у меня Элейн появилась 80 уровня и появился вот буквально сегодня Кинг, зелененький. Кинг зелененький, хороший персонаж, такой очень хороший персонаж. Давайте э, параллельно сделаем быстренько ему э, пассивочку, потому что использовать мы будем его относительно часто в будущем. Он очень хороший ДПСер. Он реально очень хороший ДПСер. В моей команде, в моей команде получается, кто будет играть? У меня будет играть э, Хоук, у меня будет играть Гаутер, у меня будет играть Востоин, ну и сзади у меня будет находиться, собственно говоря, Кинг. Почему он сзади? Потому что хочется поиграть в по почаще, побольше. Но почему бы и нет? Ладно, он здесь сам разберется с этим всем. Ему тут проблем не составит. Урона у него много, 28 тысяч на 80 уровне без пассивки, без критов, нормально. Без оружия, без всего вообще, без снаряжения. Ему хватит. В любом случае этого ему хватит. Следующее, что хочется отметить, это то, что ну, пропал я на несколько дней, это мы видели по частоте выхода видосиков, но это не страшно. Это не страшно, у меня были некоторые свои дела, мне нужно было выспаться, мне нужно было сделать другие свои дела важные. В любом случае, у меня была причина пропажи моей также хочется отметить, что вот скоро Новый год, скоро у меня, на но, скорее всего, в Дискорде что-то будет проходить. По поводу моей игры, в основном игра уже у меня это не 7 смертных грехов, а Grand Summoners, и вот, скорее всего, что-то мы там намутим. Возможно, не точно. Может какой-то розыгрыш, может еще чего-то. Посмотрим. В любом случае ссылочка на мой дискорд в описании кто хочет заходить там есть у нас и каналы для э, семи смертных грехов там у нас э, есть люди можете в принципе с ними общаться у нас там <голос>, особо активный есть человек даже э, который хочет чтобы там у нас 7 э, смертных грехов тоже процветали Ну, в принципе вы найдете с кем там пообщаться также можете в голосовых чатах сидеть там и есть Можете разговаривать, там, можете даже трансляции там вести, как, кому угодно. Э, в любом случае, активничайте. Это вам очень-очень э, поможет, я думаю. Э, далее, что хотелось бы отметить. Далее, что хотелось бы отметить, это то, что, ну, вот, собственно, выпал мне на гарантии 300 кристаллов на Эсконоре, выпал вот Демон Мелиодус Красненький. Буду ли я его качать на нынешнем этапе... Да, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, э, мне он пока не требуется. У меня есть им играть. У меня есть э, Холк, у меня есть Гаутер, у меня есть э, два вида Мелиодосов. У меня есть Лейн, если вдруг мне потребуется там снижать Ардгеч и так далее. У меня есть Кинг. Так что, в принципе, мне пока что ну, не требуется э, Демон Мелиодос. Ну, также у меня здесь все... Э, Особо нового ничего не появилось. Ну, все, что у меня появилось, вы уже заметили. Также у нас ушел наш баннер с эсканором. Тратиться на баннер с вот этой вот девочкой я не буду. Эта девочка это Лиза, по-моему, или как ее там звали. В общем, одноименное имя с вот нашей Элизабет. Она трэш. Она трэш по полной программе. Почему? Потому что у нее пассивка работает только на зеленом демоне, если я правильно помню, плюс она э, ближник, плюс она еще и э, как это сказать там, на ней, короче, УР сет не работает, <laughs> на ней УР сета нет вообще, то есть в принципе она Элизабет та же самая, но вот статы ей не даются от УР качества снаряги, поэтому Пофиг. Качать, от, открывать этот баннер мы вообще не будем. Здесь ничего интересного для меня нет. Ну да, здесь по факту то ничего интересного нет. Тем более зеленые персонажи у меня есть. Будем крутить вот этот баннер билетиками, которые у нас даются. Вот здесь мы выберем, скорее всего, эм, кого мы здесь выберем. Я, наверное, здесь выберу... Сложный выбор на самом деле, потому что здесь персонажи такие второсортные. Либо я выберу вот ее Джерику, либо я выберу себе Валентинку. Скорее всего, я выберу даже Валентинку. Ну, либо, либо я возьму себе... Посмотрим, короче, его тоже можно взять, но его можно и прокачать, в принципе, будет. Как вариант. Так. Возвращаемся к аккаунту, что у нас здесь в логин-бонусах, в логин-бонусах у нас просто входы на PvP, а до PvP мы еще даже не дошли. Изменения, которые у нас здесь. Дальше. Я прошел первые две главы до фуллов, полностью фулы забрал кристаллики, ну, чтобы пройти быстренько, и открыть наши баннеры. Также у нас здесь открылись уже СССР с наляги, их можно потихоньку будет фармить мне в свободное время я этим буду заниматься, открывать, фармить, одевать, качать. собственно, у нас третья глава. третья глава, возвращаемся к ней, проходим сюжетку, напоминаю я вам и посмотрим, что у нас здесь будет. я дошел до базы, ну, чтобы для того, чтобы у нас забрать 30 кристаллов, нужно было дойти до этой деревушки, базы и так далее. в общем, я это сделал. далее, что мы здесь делаем, это мы играем за бана. Если я правильно помню, третья глава это у нас возвращение э, Кинга. То есть мы здесь с Кингом должны будем сразиться, да, вот. Поделимся с Кингом, почему нет, почему бы и нет. Э, так, тем временем надо поставить самого бана. Бана поставили, бана поставили, отлично. М -м -м -м. Вот такой командой я сейчас буду играть, в принципе. Этой команда мне будет выше кричи. Для того, чтобы пройти, ну, по крайней мере, первые пять деревень я точно пройду этой командой уже. Останется только зафармить снарягу и будет вообще кайфуем. Кайфуем. Далее. В принципе, давайте сделаем так. Мы сделаем следующим образом. Можно даже на автоматическом поставить, но я не хочу автоматически проходить. Я сделаю следующим образом. Мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. И нормально. И нормально. Третьего уровня должно хватить, да, хватило 82 тысячи урона уже у нашего Мелиодаса, 82 тысячи урона, 60 уровень, есть элементальное преимущество, неплохо, скорее всего, скорее всего, у нас было бы что, около 100 тысяч, может быть, даже мы бы могли набить, если бы у нас снаряд была бы помощнее. А, точно, по поводу снаряги. По поводу снаряги хотелось бы еще отметить, что у меня по снаряде у моих персонажей. Холк у меня уже вот так вот потихоньку одет. То есть у нас вот здесь вот уже 428 атаки мы сделали. О, наш, о, наш гаутер пока что просто в таком вот сете. Ну пусть будет. О, наш Мелиодес уже имеет 1000 атаки дополнительно. О, ХП 9000. В принципе, потихоньку мы уже прокачиваем. Правую сторону мы, скорее всего, будем качать пока что эрки. ЭРК будем качать. Почему? Потому что ну, так быстрее мы продвинемся по снаряге. Даже на японской локализации все-таки стоит начинать с ЭРК. А правую сторону ССРК. Другие вариации мы делать не будем. То есть ССРК мы здесь качать совершенно точно не будем. Уэрки мы тоже не будем Ну, Уэрки, это в другом смысле УЦ-шки, вот УЦ-шки и ц мы вообще качать не будем Это на продажу, это на ломалку В принципе, вот так вот у нас выглядит Все, что у нас здесь 25 тысяч БК у нас уже у нашего Луствейна Это неплохо это неплохо. У нашей деревни мы уже получили Первое сердечко, первое сердечко, это круто Закончим мы, наверное На битве с, с гилой. Да, мы закончим битву с гилой здесь, в этой главе. Быстренько выполним все эти задачи. Если я правильно помню, мы здесь, ну, недолго должны будем задержаться в этой деревушке. По крайней мере, смотрите, как я придумал. Я буду делать все, что связано с сюжетом, если у нас что-то мешает пройти. Дальше по сюжетке, именно по главам. И это не будет являться именно частью сюжета. То есть там какие-то поручения, прокачить репутацию и так далее. Я это буду уже за кадром делать. Это не интересно. Буду докачивать все там Если требуется дойти вот между, между вот этими маленькими материчками на карте, будем это так называть, между маленькими локациями, будет какие-то там кусочки, я их тоже буду скипать, скорее всего, почему? Потому что они не относятся к сюжету. Они не относятся к сюжету, по крайней мере, напрямую. Поэтому я буду проходить именно в основном то, что связано с сюжетом напрямую. А если там какие-то видосики и так далее сюжетные есть в переходах между локациями, я буду это, естественно, включать в видосик. Скорее всего, я вот так как-нибудь поступлю, почему бы и нет. В любом случае, что нам здесь говорят? Взять это, взять вот это, а грибочков у нас нет. Грибочков у нас нет. А, взять вот это, взять вот это, взять вот это. Отлично. Я не заметил, что у нас здесь подсвечено было то, что нужно было взять. Но мы заметили это. И мы молодцы, мы молодцы. Что нам дальше надо сделать? Нам дальше нужно сделать следующее. Вернуться на локацию. Вернуться на локацию. Так. Вернуться на локацию, по-моему, нам нужно. И что-то там сделать. Что-то там сделать. Отдать еду кому-то, наверное. Не знаю. Посмотрим. Так. Нас обратно отправляют в нашу таверну. В нашу таверну. Значит, здесь где-то мы должны что-то сделать. А, ну да. Мы здесь должны покормить. Мы же в таверне кормим. Мы не как в Москве кушаем на дорогах. Мы кушаем именно в тавернах. Почему бы и нет? Почему бы и нет? В любом случае, мы покормили этих мелких... Если я правильно помню, они вообще не живые. Или живые, но не совсем. Знаете, я начал говорить как Кличко. <смех> Весело. Так, наша задача пойти к Кингу. Наша задача пойти к Кингу. Сразимся с Кингом, сразимся с Гилой. И на этом наша сегодняшняя серия закончится. Почему я решил закончить так рано прохождение вот этой вот части? Все очень просто. Я очень многое сегодня уже говорил в видосике. Видосики я решил делать максимум по 15-20, 25 минут максимум, чтобы и рендериться было просто этим видосиком, и вам, чтобы было удобнее смотреть. Возможно, пишите в комментариях, возможно, я что-то приму к сведению из ваших идей. Возможно, что-то интересное получится. Но пока что, пока что у нас будет вот что-то вот такое. В любом случае, наши персонажи легко проходят это все С халявой, которая у нас на японской локализации прям... Можно проходить почти всю сюжетку, я думаю, даже... Ну, персонажи, конечно, не все позволят нам пройти до конца сюжетку. 200 с чем-то глав мы точно не пройдем, Но пройти, допустим, до сотой главы мы, наверное, своим составом... При условии, что мы будем качать снарягу, мы сможем, я думаю, да... Самое важное, у нас уже есть персонаж Гаутер. У нас Гаутер есть, значит нам уже все хорошо. Нам все хорошо. Почему я рад тому, что нам дали так рано Гаутера? Да просто потому, что это почти номер один уже на японской локализации да и на глобальной локализации персонаж. Почему почти? Потому что у нас есть зеленая версия хэллоуинская, и она чуть-чуть лучше, она чуть-чуть лучше. Она поинтереснее имеет первый скилл, первую карточку свою. Но в любом случае красный тоже имеет свое место быть. Он запрещает атаку со второго рейтинга умений. А это... Это важно. Это важно. Есть миссии, в которых требуется запрещать. Таким образом можно победить даже сложных боссов. Запретите ему... Удары делать, и все. И он такой. И все. И не может двигаться. Потому что дебафов у него нет. Да если дебафы у него есть, он только дебафить и сможет. Там какие-то. Э, даже почти урона носить будет. Наносить не будет, скорее всего. Это круто. Это круто. А, так. Что у нас еще хотелось бы отметить? Да, по факту, в принципе, ничего больше я отметить-то не хотел бы. Просто поговорим, поразговариваем. Пишите в комментариях, как у вас э, проходит подготовка к Новому году. Новый год все таки уже скоро. Надо готовиться к нему, ну, хоть как-то. У меня вот уже дома чисто. Я немножечко прибрался. Дом нарядили. Домом теперь нарядным. у меня огонечки, в принципе, круглый год висят. Елочка над моей кроватью. Ну, вообще, в принципе, все шикарно. Красиво. А ей интересно почитать, что вы и Чё как у вас. Как у вас там подготовка идет. Это интересно. Тем временем мы уже почти дошли до битвы с Кингом. Сначала мы поделимся с Кингом. Потом у нас появится э, Джерика. Либо Джерика, либо Гила. Либо они обе появятся. В любом случае, нужно будет с ними сразиться. Э, сразиться с ними... Так, а, ну да, ну да. Сначала мы должны будем дойти до, до, до, до, до, до, до чего? До сюжетки Бана. Бан будет сейчас вспоминать свои битвы и так далее. Очень маленькая сюжетка с Эллен. Маленькая сюжетка с Эллен. Или нет? Или да, или нет. Даже не знаю, даже не знаю. Да, сначала у нас будет сюжетка с Эллен. Это круто. Сколько у нас здесь битв? Um, раз, два, три, четыре, пять. Пять битв. Отлично. Ну пять битв это не сложно. Пять. Битв это не сложно. Средимся без проблем. Без проблем. Сюрочку пропускаем. Она нам не нужна. Она нам не нужна. Смотрите-ка. 21 тысяча против 81 тысяча. Идеально. Баланс на японской локализации на данный момент очень-очень радует. Так, давайте его быстренько просто возьмем и шотнем. 2 Получится ли у нас шот на тему? 31 тысяча. И получилось. Даже не отхилился Идеально. Идеально сработано. Мистер Хоук. А ведь на самом деле Холк довольно сильный, сильный. Мы вторую главу им разносили. И сейчас проносимся с таким же вихрем. Третью главу проходим. проходим. Что-то я русский язык совсем забываю. Так. Гилл. Да. У нас все-таки первый появляется. Кого мы должны взять? Мы должны взять Диану. Возьмем Диану, почему нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, она у нас, по-моему, та, которая отхиливается. То есть, зеленень... синенькая, да? Я же правильно помню? А, нет, нет. Да который просто накладывает ожог. Не страшно. У нас есть чем ее побить. У нас есть мега-капитан объедков. Бум. Бум. И все. Буквально один ход. И мы уже победили. Все это благодаря нашему.. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Парам так, Мерлин. Что-то я про Мерлин вспомнил зачем-то. Э, неважно. Неважно. Ключе, я где-то увидел Мерлин и начал думать о ней. А почему бы и не думать? Такая хорошая героиня. Ну, относительно. Относительно хорошая. Так. Теперь у нас красный. Ну, раз красный, значит, мы должны будем делать следующее. Мы должны делать вот так. И вот так. Ластойно у нас... Должен нанести побольше урона Ну да Нанес достаточно приличное количество Тем временем мы еще и кристаллики получаем Эту круту Тем временем у нас уже осталось две битвы, две битвы, и после этого у нас видосик закончится на сегодняшний день. Сегодня мы довольно много чего успели сделать, и этим нельзя не радоваться, этому нельзя не радоваться. 40 минут почти, видосик опять. Эх-эх-эх. Я, как всегда, я, как всегда, планирую на маленькое количество времени, а в итоге получается опять большое. Паник-паник. Так... Далее. Далее у нас последняя битва. С кем у нас она там будет? Опять Гил. По-моему, гилл должна быть с джекликом. А, черт побери. Нас заставили использовать кинга в первых рядах. Эх. Эх. Зачем нам кинга в первых, в первых рядах дали? Он же слабый. Он же слабак. Но повезло, что у нас противник тот же самый. И мы пойдем просто раз, два, три и победили. Пыньк. пинг, И все. Ну что ж, ссылочки все в описании под видео. Смотрите, вступайте во все, что вы видите там переходите, смотрите, в любом случае. С вами был, как всегда, я, Макс. Вы на канале Каткофер. До новых встреч!